Друзья, всем привет! Я еще коротко и обязательно срочно хочу всех предупредить. Сегодня обалденный вебинар. Заходим на сайт, там стоит Денис Новок, спикер, это основатель Smart Trade Coin. Все позиционирование на этот стартап также в описании. Сегодня есть возможность от самого основателя все услышать. Я буду сам с вами на связь, буду переводить. Обалденный стартап, шикарнейшая партнерская программа, все соответствует нашим критериям и, что самое интересное, продукт появится на нашем маркетплейсе. Поэтому используйте эту возможность, причем используйте ее не только для себя, но у каждого из вас есть знакомые, друзья, которые хотели бы, там, я не знаю, заработать, улучшить, какой-то новый движ, вот это как раз про это. Поэтому всех приглашаю на вебинар и до встречи в эфире.